извините, ребята, снова я и продолжаем проходить Бэтмен Архам City, Arkham, Arkham Asylum, немножко повременим, но тут написано, как надо. кажется, в печальном мире. Дух гул, сопроводи, станет нашим проводником. Нам нужно добраться, пролететь, до... чтобы добраться до следующей парящей льдины. Вот есть белая траектория, но не обязательно сделать за ней. Вот нажимаем Ctrl, чтобы заметно икируйте набрать код после этого смотрим вверх и может пока так War brothers Games DC Engine Corporate Drogs реально уже даже я лично я дошел до той it's me to be played ага знаю вот на промышленная район чудо-город Mm, так, чтобы временно спикировать, потом потом... Эээ... Угу, угу. Я великий раз любил первое стание ждёте... Тебя ждёт первое стание демона. Не чей чашек, всё очень просто. Пробел выпить. Хорошо. Почувствуй, как кровь демна разбегает по жилам, восстанавливая здоровье и подчиняя боль. Так. А, вот-вот-вот-вот, ну мы до сюда добрались. Испытай им покажет, хватит ли у тебя силы вести моего войска. Сможет, ты спаси разлак, который его разберут. Знаю, что тут никого не будет, но так, левый контрол по времени пикирования, по времени планирования. Чередуйте пикирование и планирование, чтобы набрать высоты и полететь дальше. Пикирование, пикирование и планирование. Не, ну, блин, мне надо было планировать, ага. Расчет. Так, это, стоп, это, так, я оттуда пришел, так, мне... Левый контрол, чтобы... пикирование. Левый контрол не нужно зажимать тут. Ага. Я чуть не понял. Нужно идти по следу раз альгула. Как я понял тут. Левый контур, чтобы полететь дальше. Дам. Чтобы теперь набрать высоту. А, нужно, блин, был нажать. Ну, я твой тайм прошел, что ли, раз иду. Сальгул, давай. Ты И, <связывается> тот ли кого стал, тоже станешь моим наследником. Ты ли станешь моим наследником. Ага, Альгул, конечно. У тебя дочка есть. Она твоя наследница. Так. То подашь куда? Во, св во свет идем короче. Метрополис. Представь, сколько добраться сверху. Так, стоп на тап, так как не досту. Слишком рано нажал контрол я. Да, слишком рановатенько я контрол нажал. Нет, точнее нажал контрол. Слишком рано. Ай, ай, ай, ай, ай, я а, F,крыл кошка. Я вижу, твое тело слабеет, но мало количество, что я дал тебе выпить, позволит тебе прожить его несколько часов. Пора тебе принять решение. Я буду ваш... ха <свист> ха Не, я понял, как туда надо. Что тут надо делать? Туда надо... Просльгул меня учит, как плавер, правильно пикировать, планировать там. А-ха-ха-ха. Э -э. тут, короче, учитель наш. Блин, держал наверх! Я наезжал, ага. А надо было подобраться поближе немножко, раз льгу, ага. Все, вот. А, -а, -а не прикасаемся так. Что ты старый? Пора встретиться со мной лично, ради последней стани и кровь демона, подарить тебе вечную жизнь. Босс Рассель Гул. Пора бы Брюс Уэну реально встретиться с Рассель Гул, как мне кажется. Ты служишь во тьме, чтобы служить свету. Мы ассасины. With... Ты неплохо, Дэв тип. А теперь попробуй найти меня и получи свою награду. Ищем Рассельгула. зал демона. Талия. Ты справился? Тебя это удивляет? Конечно, Конечно же, нет, я всегда в тебе верила. Где Раш? Мне him нужно поговорить с ним, время на исходе. Последний спутай за этой дверью. Да смело весь? Да смело <coughs> <coughs> тебя, Садуй. <coughs> <coughs> Извини, у меня. Рэй Рассальгу. Отец. Добро пожаловать, Дэпкиф. Пришло Депти. время сделать выбор. Стань главой демона вместо меня. Это твоя судьба. Я никогда тебя не убью. Даже тебя. Что ты, Что ты солгал мне? Нет? Мне нужно было брать открою твоего от от отца. Это был единственный способ. Позволь помочь тебе. Тебя. Используем меч. Возьми ее, ее, всю. Нет. Это вот окончательный ответ. Вот дурак, вот дурак, брус Честно говоря. Так, а тут посмотрим что. Бос раз со так. Вы знаете реально с вариал где-то на самом деле. Стой, надо успокоиться это спокойно. Это мы посмотрим. Бос раз о Так, где Рассель Гуи? Сверху тут? Да, а в сторону... уклониться от клинков, от клинка Зри мощь моего вос... источка воскрешения! Удар правду. Сдавайся! Не, за что? Не сдамся! Ни за что! Не сдамся, я! Мир починит нам Мы очистим его от человека! Лишь мы способны на это! Отец Стар! Его время ушло! Наши лишь на Возьми его, клину! Убей его! Прими свою судьбу! Прими наш судьбу. You know, Талия, ты знаешь, что я не могу. Тогда, любимый, ты умрешь. Так, стоп, а где этот... Нам имя Легион. Имя нам Легион, ибо нас много, как истинно нам легион как из этого из фильма одного тебе не победить нас тебе нас не одолеть как этого как из призрачного гонщика тебе нас не одолеть Ой. нас слишком много ага четверо один. Ты будешь страдать. Что это? Ты будешь страдать. Ой! Тебе нас не одолеть. А, не, я Понял. Ох. Так. Имя нам Легион. Ибо нас дохрена! Народ. Именно нам Легион. Ибо нас дофига! Так, сейчас, когда они замедлятся, вот так вот. То есть, когда они замедляются, я могу стырять Расальгула. Ты мне столько... Хлопот доставил, Расальгула, а? Что ты делаешь? Слушай меня, Детектив. Слушай внимательно. Ты убьешь меня и станешь главой Лиги UB, Потому что в противном случае я буду вы... убить единственного человека, которого ты любил. Это не входило в планы. Ладно, раз Убью тебя. Обратно в Бетаранг. Предварительно запрограммированный образец Бэтмена позволяет проносить врага сзади, а сломить... Ладно. Да, нужно было. Что за я способен пожертвовать собственной дочерью? А ты... Ты солгал мне. Я думал, а ты любишь меня, Брюс? Я думал, ты готов присоединиться к нашему походу. далее я... Не надо. Вы двое друг друга заслуживаете. Вы видишь старым раз. Что происходит на самом деле? Я слишком много раз использовал источник Я прожил... 600 лет, мое тело и разум больше не выдержат, каждый раз, побежать в источник, я боюсь того, чем это закончится. Источник испортит разум, подумай об этом, если источник попадет в не в те руки, ты лишишься силы и не сможешь проживать века ужаса, из-за эти последуют это шансы уступления раз. Останови свой поход или я вернусь за тобой. Не, ну мы прошли с вами босса Расальгула, ага, прошли на коне хорошо. Ай. Брюс, где ты был? Я думал, ты погиб. Разочаровал кости. Удалось на тебя разгуло, погоди. Показать картину снова в норме, ты снова здоров. Что происходит? Так, Асюм Бэттен, боевая броня, так, на 75, и дальше на 100%, 100 будет усилить броню, ага. раз его люди откопались под Арк-Сити, готовят какой-то рецепт под названием Лазарус. Он использует его уже сотни лет, постоянно надо вырабатывать, теперь эта штука даже может оживить после смерти. Ты тоже его пил? Вот меня он меня заставил в малых дозах, он лечит почти все болезни. Но даже когда появлялись необходимые противопри... непротивные побочные эффекты, признанное применение здоровья повредило раса. Так, ты вылечился? Нет. Эффект временный. Рас пытался меня убедить, что я использую исключающий источник, но риск того не стоит. Когда закончен, нужно будет хорошей, изучить технологию, и пока я сказал Расу закрыть источник. И мышь, он послушает, он зависит от источника. Я даю ему шанс справиться с этим самостоятельно, или я вернусь помогу многому. Силой! Ага! Брюс. Так, куда надо? Так, та та та та та та та сюда надо, сюда. Нужно опять к Фризу возвращаться, что ли? Ну. А я хочу тут побольше побыть, так. Робин передал тебя, друзья, что Да, он сейчас в больнице там по под ход Сейчас hey, я иню. Привет, брод, ба-дар. вас я, что происходит? Крус, дела плохие, больницы привезли уже 30 артонных и еще 50 инерций, которые у нас Я надеюсь, ты прав. Чудо проспект так на так так так надо ниже ниже ниже ниже так прямо прямо прямо прямо есть мой способ так надо на тап так посмотреть так нужно прямо прямо прямо прямо не ну я я тут ни разу не был вроде как я должен просмотреть все тут что тут есть что его тут нету а нет стоп да я точно я что был не. Не, не, стоп, это, это загадка, это вопрос для Бэтмена, так, тут. Вой на крышу. Открыт карты тайне. так. Надо на тап, так. Так, стоп, сюда, это на центр надо. Не, надо в другую сторону. В эту, вот да, в эту. Где доб. Эх, тут был так, спокойно тут так ожидано было. Стоп, я отсюда вышел. Так. Так. Обрушившиеся улицы. Вот отсюда, вот я. Один трофей заказчика. А, нет, очень. Я же забыл, что летучий мышц не любит воду. Ну конь на то и конь, чтобы не любить воду. Бизнес просто бизнес извините меня бизнес просто бизнес Порт бизнес терминал метро так так так так так так так та, та, та, та. тут на так надо а так ешкин кошкин я Сюда должен... А, да, то есть я же должен... Через два часа протокол действует в силу. Надо, надо надо надо надо надо. Так посмотреть. А, это.. Нет, это стоп, то я. Нет, это я на выход. Нажал на выход. Так. Это Space, так. Нет, нужно выйти, да. Ну надо выйти. Так. На Х так. Нет, надо. Так. протокол 10 ступ типа сил через два часа. он вернулся so your... бы тебе сам бы и кровь этого рассоль Гулу бы тебе отдал бы, Джокер Я тут ни разу не был. У нас в обычных наших метрополитенах такое нету. Такого точнее. <звы> <звы> а, не... Она... Так, тут нету у нас. В обычных метрополитенах у нас, честно, в нашем городе, такое не практикуется. У нас в наших обычных, в, в городских метрополитенах такого нету тут загадка ридлера с на right. а не ну блин опять с ридлеру попал на f так на f дальше фут фут тут даже фонниче чем в прошлый раз когда я канализацию собирают а тут закрыто тут тоже закрыто так тут я не был если бы я тут был бы то я бы трофея риллера бы позабирал бы а, эф. <coughs> вот вот как вот пример вот этот вот врата ада А я тоже думал на самом деле, что Джокер бой. Нет, я отсюда пришел. Так, сюда я зашел. так. Здесь сохранение было, так. Надо даже значит сюда получается подниматься. На Брюс, не епал. так. Не, надо, забыл, надо к мистеру Фризу, так. Метро, служебный проход, так, отойти на дна. Надо нам, значит, сюда идти. Или не сюда, так. Вот так, так. Да, сюда нужно. Нам идти надо сюда. А может быть, шифровальный секенсер тут поможет? Фаффинс, уже есть. Не, я понял, что нужно выйти как бы отсюда. Но как это сделать? Потому что я не представляю, честно говоря, как. Вниз не получится. Внизу очень грязно. Наверх подняться не получится. Так. Я уж, честно говоря, я сам не понимаю, что я сделал, блин. Не помню даже, что Куда, куда надо? Куда? Не, нужно сюда, стоп. Нужно тут трофей трофеи, загадчика забрать, Ну, нужно было бы. А я калитку открыть не могу. Или взорвать ее хотя бы. Я здесь не рады, А это с Крок. Я не хочу драться с тобой, Крок Дай пройти Твой зак изменился Я чувствую смерть Смерть Мне даже не нужно драться с тобой, Бэтмен Стасаешь подождать И твой труп сам проплывет мимо Крок-убийца, крок-убийца, крок-убийца, крок-убийца. Обожаю такие загадки, которые легко решаются. 23 противника, 12 вооружений. А, не, наверх, не ну, я понял тут. А, я как бы это увидел бы, если бы не в режиме детектива, то как Как бы я бы это увидел, бы, если бы не в режиме детектива только? А? Как? Как я бы это увидел? Ладно, ладно, ладно, ладно. Тут даже без прохождения я пол... Без прохождения, да. Ну ладно, смолюсь-ка такой помощь прохождения я получил. Крок, напугал меня, блин. Тебе за это минус баллы. Минус баллы Крок-бандиту. Ага. На икс. На F, так, тут, на F, вот так, вот сюда надо, на F, так, и ниже надо на F, так. А, то, блин, тут нет, тут Селина должна пройти, поэтому... Приятно в кармане Эдвард мимо попроси загадочник. Ага. Не, ладно, сюда мы позже вернемся, ребятки. Так, на X. Нет, что на Х. Однотап, так метро, так, нет, я опять же спускаюсь вниз, поэтому. Так, я так вот, вот, вот сюда вот. Пройду, я должен вот сюда вот пройти, да, так, на тап. Я же не знаю, я же тут не живу вообще -то. в год в смысле. Я же в Готми не живу, ребята. Все, значит, записывай об этом на Архам Асайлом, Архам Сити. тут не друмфа броня тут не деконструктор. нет даже не шифрование секвен поможет а, а это ну проблем блин не пролетит а кто сети нет тоже а, что поделать что поделать такой Не, нужно как-то с другой стороны к этому вопросу подойти. К этому делу нужно это. с другой стороны нужно. Так, да, я сейчас тут просто прикалываюсь. Ну, не, не. Бэт коготь. А чё Дашь делать, я не понимаю. Угу. Блин, ну реально, ребята, извиняюсь, я сейчас посмотрю прохождение, ну потому что ну, я реально не понимаю, чё дальше надо делать. <coughs> так, это уже прошли, это прошли. босс разыгу так на изготовить лекарства на тепло норфриз заготовить лекарство берем укров раз выходим с подземного города в метро в терминальном метро проявлялись новые бандиты у которых на спинку на спинах они не дают включить дают вот так как устраняем их в первую очередь по восточным туннелям не выйти идем на запад чуть дальше враги с... а блин я должен заново эту миссию начать угу. я тут Тут прохождение написано. Изготовить золотой отвлекательный туннель. Так. По... Так. По восточному. Идем на... Так, по восточному. По этим туннелям не идти. Не пройти. Идем так. Идем на западный туннель. Нет, тут тоже не пройти. Тут тоже не пройдешь. Терминал метро Ай. О, раз льгу ладно, мы раз льгу с вами прошли уложили тут стоп на этого парня. А я и сюда ж не прошел точно. Тузэтренс. Идти к поездам, так. Так, а что дальше написано? <смех> так. А, не, блин, черт. А, понял. А, ай, опять сюда же выбрались. Блинский. Не, нужно не на 12, а на один надо. Так лучше будет. Так. Тут нету. Так, как я сюда попал-то. Ну сейчас надо самое главное думать, как отсюда выбраться. Обратно же. Обратно, обратненько. Конечно, так а где я сейчас? Я еще в метро. -те. Ага, я еще в терминале метро. Так вот так пойти сейчас так. д Деструктор, так на метро. Они начались пошли тысячи жак на энватар, помнишь, почему ты нападение Пробел, пробел, дальше на эту потом пробел, не на эту потом пробел, пробел, пробел, пробел, на среднюю кнопку мышь, на среднюю, среднюю, среднюю, среднюю, среднюю, среднюю, среднюю, среднюю, на так да, не на одну среднюю кнопку мышь, потом М -м -м -м, ты мне мешаешь. На среднем флох-мышь, потом.. На среднюю, потом пробел, проб, пробел, пробел. И.. На среднем флох-мышь, потом. На среднюю, на среднюю, на среднюю, на среднюю этого тоже. Люка кошим их. Так, стоп. Надо, надо их поодиночке выносить, я понял, походу. наоборот надо на средний. и нас и тут на средний два раза пробел надо нажать на средний, два раза пробел и вот и все на средний два раза пробел не надо никаких ни правых ни левых кнопок надо чи зид ага когда увидишь настоящую смерть будет не до смеха Стоим загадчику, у них тоже на 9 зубов джокера. Сейчас здесь пролазим, сюда бежим. Бежим к выходу, короче, из метро. Я помню, что он был где-то здесь. Так что вы выбираете? Я yeah, с вами. Да, я тоже. Спасибо, ребятки, вы мне убрали задачу. Оглушили по карту этого, который тут щитом щитовика оглушили по карте. Я жну на среднюю два раза. Посмотреть надо было, как это действует. На, на, среднюю, на, на среднюю и на левую. На среднюю и на левую. На среднюю и на левую. На левую, на левую, на левую. На среднюю и на левую. На среднюю и на левую. На среднюю и на левую. Нафиг, надо. На, на, на среднюю и два раза на пробел нажать. И тут... Сюда, сюда, здесь тоже нужно два... Здесь добивание, чтобы на... На... Средний и два раза. Ай блин, юпал. <coughs> я не того убил. Я little думать, little to... little... Видимо, ошибался. Видимо, я ошибался. Я тоже, видимо, насчет тебя, Джокер. Тебе нужно было убить меня и готовить лекарства и вернуться к месту. Шиз полицейскую лабораторию с образцом крови раз Так, тоннель метро, я не, я в правильную сторону нашел. шл. Либо присоединиться к семье Джокера или остаться минус Док, то что вы выбираете? Я с вами. Да, я тоже. Отлично. На. Сре среднюю кнопку и два раза. У меня самое интересное, самое сильное, знаешь, что бесит? Не эти громилы, которые с щитами. Их-то вообще вынести на раз-два. А вот эти вот громилы, у которых не щиты, у которых что другое. Вот они вот, вот эти громилы самое главное меня бесит. В этой игрушке, реально. Хотя я и сам никогда ни разу не угромил. Вот щитами меня очень сильно выбешивают. Достали. Да еще тем более камера эта вечно вихляющаяся, блин. Так, это надо на среднюю оглушить И на две раза Пробел надо, Два, дважды надо Станция метро полностью очищена Так, надо, надо, надо Даже на X посмотреть, что это так Отдел. Отделение. Пароль принят. Так. А, не, я понял, я, кажется, в этот самый момент наш нашей компании... Так. Нет, на X шарпа стрэнджи так на надо надо надо на так а, -а, а сюда эти квинси шарпу а я думаю что мы сейчас с этого к этому пойдем в метро в отделении метро сюда а сюда выход выход выход, Бовари, так на Эх надо Сейчас нужно квинчи шарфа нам допросить. Мне дурно по. <плес> ладно, ладно, ладно, ладно, так. А, ну ж, три. так, собственно, так. На Х. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Развелось полно-полно стражников тут. Тем более, если учесть, что я это, я их тут практически размотал в тот раз, короче. Состояние на богу. Состояние спокойно сейчас Я нервный. Так на. Надо на. на на надо на F на, на, на, Ну короче загадки, загадчик, под тризлера потом будем разгадывать, ребятки, ага? А, нет, это женщина кошка. Ага. Я не меня, У умри, Бэк. Ты должен умереть, Бэк. Тут, тут, ну чё, я могу сказать только злодей. Бх, все, доступны персонажи Мэк. Да бросить. Нет, пожалуйста, нет. Мэрк, не я хочу знать все о Стрэндже и том, как ты с этим связан. Я вам все расскажу. Стрэндж пришел ко мне еще в лечебности. Сказал, что у него есть очень влиятельные друзья. Такие люди, что способны организовать что угодно. Мне нужно было лишь закрыть глаза на эксперимент Стрэнджа и заниматься своей компанией. Он сказал, что, друзья, что его друзья обществуют мне победу. То они? Нет! Я, я не знаю. Мне никогда не встретила. Мы никогда не встречались. Он просто все финансировал. В деньгах они вообще костяснены. Мне нужно было только создать Архам Сити поставить над ним Стрэнджер. Все верно. Котлинские подонки должны были быть наказаны. За это будет наказание. Стрэндж хватал любого, кто мог его скромментировать и помешал его Архам Сити. Замечательное наследие. Брюс, я внутри сидача, но твои космические рассказывают, твое со состояние сильно ухудшилось. не хорошо. он что работает на кого-то Я на кого сначала... Тебе no, надо... Заботиться во перво первую очередь о себе, потом уже можно заботиться о других. Так как бы, так баллистическая броня боевая броня на 4. взрывную волну да, прок чая, потом упрочение, так что нет, потом компенсация по типа, поводу <соц> <с> <соц> Ради меня. Курс Мистер Фриз, под с образом крови, разогнуло. Так. Кто там рыдает? Помогите мне. Помогите, пожалуйста. А -а -а. Так, а, -а, -а я. Должен так. Встретиться с копами в компании Расследвила. Не, надо на. Так, не, ну. Я знаю, что состоянием плюс ухудшается. То есть плюсогреться. Теперь, наверное, я не спокоен, без сознания. Как он рай от холда? Нет, а, нет, на табулях так, сюда я должен в... по Бовари, Бовари, Бовари, Бовари, Бовари идти налево. Я давно у Мистера Фриза просто не был уже. С прошлой серии прошло еще два эпизода, поэтому можешь считать, что я долго давно у него не был. Так, на табуляцию так. боваре бовари, бовари, бовари, бовари, бовари, сюда. Я. Смотри. Виктор Зас Это Бэтмен! Он тут! Пяфин <пят> Так, ну... Не, на пробел открыть эту дверь. Помочь мне, сюрпризы. Клал Трофеев. Так, чтоб я сюда вроде был. Три противника, ноль, вооружение. И один противник невооруженный. Все, Я все, я совсем тут разобрался. Ребят, вы свободны, есть что? Неужели тут опять пингвин будет, а? Нет, спрятаться не надо. Ай! А, забыл точно. Ну что кого-то поставить себе. 8 противников, 0 вооруженных. Умрет там, тут, туда, так. А, не, не, не, не, не, не, не, не, стоп, налево, нужно левый вот так выйти, и я понял, походу, как сюда, ничего, сюда надо, сюда надо бетарангом зарядить, а нет, то есть, тоже все открыто уже. Это Бэтнон! Держись, ребятки. Я давно тут не был, ребята, я очень давно тут не был. Я очень сильно хочу поразмяться тут. А, здесь я очень сильно на самом деле поразминаться хочу. Тут. А, ребятки, я очень-очень-очень-очень давно тут не разминался. Я очень сильно... Я очень давно тут не разминался. Очень-очень-очень давно тут не разминался. На самом деле вы можете представить, что насколько очень... О, а, не, не не не не не не нет, нет, нет, не нет, нет, Дистанционный электрозаряд на X режим детектива отключить так в вот общем нет. Так так, так, так, так, так, так, надо на тап. Так, здесь... Айсберг лаунж. Фриз. Доктор Фриз. Опять не сюда, что ли? Так, стоп. А, не, не, не, не, не, не, не, сейчас не сюда, сейчас идем. в другое место, потому что мне надо очень сильно. ФЦРБ стал смертным. первобытный, так, пробил дверь так, я уж просто очень много паролей прошел в этой игрушке, что не помню честно говоря досконально любые пароли, которые тут уже были, первобытный, к примеру, не помню. Так, стоп, я извиняюсь, ребятки, я А я кож корж-вентилятор из ржавея не нужно. Так, бэд-коготь, коготь так, бэд так. А, вот, ради чего я это открывал, собственно. Найден трофей загадочника, так, на... Рота ада, на Х, так. Эту дверку надо открыть, так. Путочная камера, так, тут один поржённый, тут... Стоп! А, помню! Помню, помню, помню, помню, что это дело! Такие, честно говоря, ненавижу это задание. Тут мы с вами поняли, что Крусвей не умеет оказаться плавать. Ай, один противник обнаружен, один вооружен. Так, на тап, так, не, я в нужном месте, наверное, но не надо будет. Так, извиняюсь, ребятки, мне надо кое по каким по своим делам, поэтому давайте до следующих встреч в Бэтмен Архив. Конечно же, мы с вами, ребята, пройдем ее немножечко попожа, потому что, ну, мне очень сильно надо, как бы. Опять же, мы будем лечить доктора Фриза. Ага.